Аидуна Поистине у каждого народа есть свой праздник. А это <По> наш праздник. Праздник разговенья <праздник> <праздник> <праздник> <праздник> Благословенный праздник. Счастливый праздник. Сегодня закончился последний день поста, месяца Рамадан. И началась первая ночь месяца Шауаль. Праздничная ночь. Сегодня В эту ночь Мусульмане Делают Праздничные такбиры Начинаем делать Праздничные такбиры После заката солнца И можно их произносить Вплоть До наступления праздничной молитвы. Так же каждый мусульманин должен сегодня успеть выдать закят до наступления праздничной молитвы. Закят нужно выплачивать за каждого члена семьи. Не Независимо от того, постился ли он или нет. Из мужчин и женщин, детей и старичков, свободных и рабов. За ребенка, который в животике у мамочки, можно отдать затят, но не обязательно. Мужчина отдает закат за жену и за детей. И за тех, кто на его обеспечении. Хозяин должен э, выплатить закят за своего раба. Но деньгами закят ульфитр не выдается. Не принимается. Это не разрешено. Но люди должны отдать бедникам именно еду по одному сла еды с каждого мусульманина. Один сла по сегодняшним меркам это примерно три килограмма. Сла это мера сыпучих веществ. Один сла равен четырем муддам. Один мудд это то, что помещается в две сложенные вместе ладошки взрослого, среднестатистического человека, который жил во времена пророка, салли Аллаху, алейхи вассалям. А размеры современных людей намного меньше, чем размеры людей, которые жили в прошлом. Из еды можно выдавать швейники, изюм, ячмень, пшеницу, аппетку, высушенный твердый творог, подлежащий долгосрочному хранению. Муку, и любые крупы, которые люди употребляют в пищу в вашей местности. Перед тем, как выйти из дома на праздничный намаз, лучше съесть несколько фиников. Это сонно! Желательно одеть чистую и самую Лучшую свою одежду Мужчинам Помазаться миском А женщинам Запрещено Выходить на улицу Пахнущими Ароматами мисков Или наряженной В пеструю яркую Одежду Или в узкую одежду Женщина должна Быть покрыта Строгим шариатским покрывалом. Так, чтобы ее формы тела не были заметны. Ее одежда должна быть широкой. А дома, перед членами своей семьи, Женщина может наряжаться И использовать благовоние. Но даже перед родственниками есть определенные границы в одежде, которые женщина не должна переступать. А женщина перед родственниками. Мы, иншала с вами когда-нибудь разберем на будущих уроках. Посуни на праздничный намаз. Нужно идти одной дорогой, а возвращаться другой. И желательно идти пешком, ведь за каждый шаг к намазу полагается награда. За один шаг поднимается степень человека, за другой шаг прощается грех. По сонне праздничный намаз нужно совершать на открытой территории, не в мечети. Но если есть уважительная причина, то не беда, если намаз совершат в мечети. Все мусульмане любого возраста и пола. Должны выйти на этот намаз В праздничный день Узаконено Проявлять радость, веселье Активность Можно устраивать соревнования Игры, развлечения Женщинам и девочкам в этот день Разрешено бить в дуф и напевать радостные куплеты, в словах которых нету чего-либо греховного. Дуф Дюф – это арабский бандир, ударный инструмент, что-то среднее между бубном и барабаном. Но можно использовать только такой дуф, у которого нету железных бубенчиков, колечек, колокольчиков. И он должен быть обтянут кожей только с одной стороны, а с противоположной стороны должен быть открытым, а барабан, обтянутый кожей с двух сторон, или бубны, имеющие извиняющие кольца. Не разрешено использовать. И не дошло до нас сообщение, что хотя бы один из подвижников мужского пола бил в дух. Поэтому это разрешение только для женского пола. И только в дни радости. И не перегибая палку. И границ дозволенного. Неправильно будет. Пускаться в шум и пляс. С барабанами по всем улицам. И распевать песни на весь район. Полдня. И тем более Нельзя распивать алкогольные напитки, включать динамики с музыкой, допускать перемешивание мужчин и женщин. Зато можно радоваться, дарить подарки, получать подарки, ходить в гости, принимать гостей, кушать Вкусняшки. А поздравляют Мусульмане друг друга Пожимая руки Со словами така Аллаху минкум, Да примет Аллах от нас И от вас Благи Аллах Велик, Аллах Велик. Нет божества достойного поклонения по истине, кроме одного лишь Аллаха. Аллах Велик, Аллах Велик и Аллаху всякого. Аллаху Акбал Кабира, Аллаху Акбал Кабира. الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحكيم Yeah. Аллах велик, сильным возвеличиванием. Аллах велик, сильным возвеличиванием. Аллах привелик и возвышен. Аллах велик. И только Аллаху принадлежит вся хвала. Аллаху, аддам, Аллаху, аддам, Аллаху, аддам. و الحمد، الله أكبر. الله أكبر وأجل الله أكبر على ما When Аллах велик, Аллах велик, и только Аллаху принадлежит вся хвала. Аллах превелик и возвышен, Аллах превелик за то, что направил нас на истинный путь.